Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Обновление 12.3 Сейчас почитаем, что у нас в игру это обновление добавит Это у нас новое. верфь Будем мы строить японский линкор 9 уровня под названием Dyson Также новая карта в игре появится Ну и другие новинки Плюсом для тестирования в игру будут э -э, добавлены два новых супер корабля Это советский крейсер Новосибирск Э, ну, да, тяжелый крейсер вооружен орудиями 254 миллиметра. Ну ладно, сейчас мы доберемся, сначала все остальное почитаем. А второй суперкорабль это э, британский линкор Девастейшн. Я даже правильно прочитал, наверное, я так думаю. <з Xuan -coughs> это слово мне знакомо. Так, ну проверь, посмотрим строительство корабля на верфи будет состоять из 34 этапов, 29 из которых можно будет э, Сделать, да, выполняя боевые задачи. То есть, 5 этапов хочешь не хочешь, а придется покупать, если этот корабль тебе сильно, ну или кому-то нужен. Один этап стоит полторы тысячи дублонов. Ну, я, да, иногда бывает, вот это обновление выходит с верфью и заходишь. Уже там на следующий день эти корабли появляются в бою. То есть, ну, сразу понятно, что человек просто взял за дублоны прошел все этапы. Блин, ну это очень дорого получается. Кошмар просто. Так, и плюс три этапа строительства будут э, главной наградой улучшенного боевого пропуска 12-3, да, то есть мало того, что надо на этот боевой пропуск 2,5 тысячи золота потратить, его надо еще весь пройти, чтобы эту финальную награду получить. Ну, с другой стороны, ничего сложного, да, просто играешь, задачи выполняются, этапы проходятся, там, ну, задачи, у кого просто есть, ну, или кто любит настолько сильно играть, что так много времени в игре проводит, ну, значит... Проблемы донатить надо меньше. Так, боевые задачи можно будет выполнять в течение всего обновления 12.3 и первые две недели после выхода обновления 12.4. А сама верх останется в порту до начала обновления 12.5. Так, новая карта. Новая карта у нас будет называться Сейшельские острова. Ну, началось тестирование этой карты еще... Ну, почти год назад, до да, летом 22 -го года здесь разработчики сообщают. Ну, а вот, наконец-то, дотестировали, и теперь она у нас будет добавлена в игру. Ну, новая карта, да, ничего, тем более, если посмотреть, такие пейзажи, там, травка, солнышко, зелененькое, глазу приятно. Также в этом обновлении будем собирать новую коллекцию... Тематическую, посвященную празднованию Дню Победы. Количество будет состоять из шести страниц, по два элемента на каждом. То есть всего 12 элементов. Наградами за страницу станет командиры одной из союзных наций, а за сбор всей коллекции три дня премиум аккаунт. А что только союзные нации, а советских командиров не будет, что ли? Я что-то не понял. Ну, надеюсь, что все-таки будут. Меня это больше интересует, чем какие-то командиры союзников. Так, элементы коллекции можно будет получить из новых контейнеров «Флот Победы». Также эти контейнеры могут содержать один расходовый камуфляж «Победа» и один из предмета на выбор, да, при стопроцентной вероятности выпадения. Это три стандартных бонуса на кредиты, три бонуса на опыт корабля, три бонуса на опыт командира, три бонуса на свободный опыт, либо 500 единиц свободного опыта, то есть... Ну, 100% что-то одно из этого выпадает, но у каждого по отдельности вероятность 20%. Ну, понятно, что-то мы получим. Главное, чтобы были не пустые, а то открываешь так. Упс, вам не повезло, в этом контейнере ничего не содержалось. Открывайте дальше. Так, в честь события будет украшен порт Кронштадт. И добавлены постоянные камуфляжи Волжская флотилия для линкора Советский Союз и... Голубой крейсер для эсминца «Ташкент-41». Блин, ну что такое? Что значит «голубой крейсер» для, для эсминца? прям? почему его так решили унизить, можно сказать? Ну ладно, может он камуфляж выглядит Выглядит нормально, да? ничего страшного. Так, нашивка и достижение «Флот Победы» командиры Андрей Горячев СССР. Также, да, тут уже имена читать не будут, какой-то великобританский командир, командир Содружества, европейский, французский и Соединенных Штатов. Америки. Так, задачи для портальных событий. Что за портальные события? Для проведения региональных портальных активностей добавлен новый тип боевых задач портальные состязания. Они будут являться счетчиком прогресса игрока в этих активностях. Например, для получения награды события необходимо войти в топ-50 игроков по урону. Задача будет показывать, какое количество урона игрок нанес на текущий момент. Да, но ну, это такие какие-то соревновательные уже элементы получается да если там топ какой-то надо занять так технические изменения улучшения тоже читать не будем так вот уникальные модернизации для венеции и халанда будут добавлены так, для Халанда это улучшенное техническое обслуживание, которое устанавливается в шестой слот Увеличение эффективности восстановления боеспособности при использовании снаряжения ремонтная команда с 50 до 75% Увеличение максимальной скорости корабля во время работы снаряжения «Форсаж» 8% И увеличение количества зарядов всего снаряжения на 1% Так, а для Венеции называется это форсирование «Дымовая маскировка» Увеличение количества зарядов снаряжения дымогенератора полного хода плюс две штуки И снижение времени перезарядки снаряжения дымогенератора со 180 до 81 секунды То есть на 99 секунд то, Ну, то есть Венеция сможет гораздо дольше находиться в дымах Так, добав добавление контента в честь золотой недели Украшен порт Зебангу и добавлены Стандартный премиум контейнер Золотая неделя Постоянный камуфляж Японский лак для Ямата и Конго, Нашивка Ой, ты ты, ты наборе, да, Странное такое слово Также в игру добавлены Так, Норф Каролина CLR, Да, возможно, просто Те же корабли, которые у нас уже в игре присутствуют Но в каких-то, да, уникальных Там определенных камуфляжах Можно найти внимание не заострять. Ну и теперь переходим к супер кораблям, как я вначале говорил, это советский супер крейсер Новосибирск, <coughs> <coughs> тяжелый крейсер, вооружен тремя башнями по три ствола 254 миллиметра, дальность стрельбы 19 километров, ну в принципе нормально, да и учитывать еще, что все-таки на советских крейсерах ну, даже не то что одна из самых, а самая комфортная, да вот. Ну, в плане ведения огня на дальней дистанции снаряды летят быстро, поэтому проще как-то рассчитать упреждения. Так, что тут еще посмотреть? Так, авиаудар глубинными бомбами, это нас не интересует, я думаю, да? Сразу <смех> посмотрим из доступного снаряжения, что у нас здесь присутствует. Что вообще этот корабль делает супер кораблем, помимо, да, вот прочности, если посмотреть, тут ничего особенного. 65 800 по орудиям, да, тоже. ну, то, что он супер, у него должна быть какая-то определенная либо механика новая, либо что-то, да. Так, из расходников первый слот аварийка, второй слот на выбор гидрокустика либо заградка, третий слот поисковый РЛС, время работы, блин, всего 15 секунд, да, что можно успеть за 15 секунд, просто засветить, ну, если союзники там еще помогут скинуться, а так ну, чисто определить, где эсминец находится и все, ну, или добить какого-то там недобитого с небольшим запасом прочности. Д так, дистанция гарантирована, обнаружение 12 километров, время перезарядки 120 секунд, количество зарядов 3 штуки. В четвертом слоте ремонтная команда, то есть я здесь не вижу никакой особенности, чтобы из этого корабля делала супер корабль. Может почитать, знаешь, что здесь разработчики просто пишут про этот корабль. Так, в дереве развития Новосибирск следует за Петропавловском Это mm -hmm. так, так, так, орудие отличается неплохой дальностью стрельбы, настильной баллистикой, снарядов и высокой точностью на малых расстояниях. Однако с ростом дистанции стрельба и стрельбы их точность ухудшается. Блин, ну это же супер, супер корабль. <смех> ББ снаряда имеет сниженную вероятность рикошета и хорошее бронепробитие Осколочно-фугасные снаряды, невысокий урон Торпедное вооружение корабля отсутствует Так, Новосибирск обладает большим количеством очков боеспособности Ну, я бы не сказал, что большим, да, 65 тысяч И высоким уровнем защиты от осколочно-фугасных снарядов Но низкой маневренностью и высокой заметностью Снаряжение корабля это тоже мы уже прочитали То есть я так и не понял, почему этот корабль Супер! У него нету никаких уникальных механик там. Ну, возможно, она есть просто здесь. Либо я не прочитал текста, много не нашел, ну, что маловероятно. Либо у него, да, будет какая-нибудь, ну, как, к примеру, э, да, сейчас уже, ну, супер линкор, который в игре присутствует, вот, пристрелка, которая увеличивает точность, там, да, при... при... Ну, не при, да, при пристрелке Там ты по противнику стреляешь, шкала заполняется Активируешь, у тебя уменьшается разброс Не знаю, ну, что-то же у него должно быть Что, почему он супер Так, посмотрим, короче, второй корабль Это британский линкор Как я говорил уже, Devastation 4 башни по 4 ствола То есть солидно, 16 стволов Тут уже понятно, да, серьезный противник 419 миллиметров калибр. Дальность стрельбы 24,5 километров Ну, я думаю, то есть он будет так же, как и все другие британские линкоры, хорошо реализоваться на дальней дистанции, ну, либо на средней, при прокачке да, полной в маскировку. То есть, да, заряжаем фугасные снаряды и просто всех поджигаем. Да, посмотреть максимальный урон фугасным снарядом 7200. То есть, 16 фугасных снарядов. То есть, при... Да, попадания почти постоянно <смех> будут возникать пожары. Да? Вероятность 48%. Да. да. Еще один суровый поджигатель, я бы сказал. Ну, время... одно радует. Время перезарядки у него 35 секунд составляет. Да? Не, не 26, там, не 27, а 35. Так. Помогательный калибр. Ну, смысле в БМК такие корабли я прокачивать не вижу, но сразу звучу 8 башен по два ствола с дальностью 7,3 километра, да, учитывая, что на ближней дистанции эти корабли живут, ну, не, не то чтобы недолго, да, все-таки линкор, запаса прочности много, плюс ремка там очень много восстанавливает, но... На этих кораблях я все равно рекомендую играть Все-таки на дальней и средней дистанции И при этом максимально прокачивать маскировку Да, если ты подошел Слишком близко, то есть У тебя маскировка прокачана хорошо Ты есть возможность отступить Отсветиться и восстановить Да, там побольше своей прочности Ну и раньше времени не отправиться в порт. Из расходников. Первый слот аварийка, второй слот ремонтный дивизион. Ну, как я и предполагал, как и прокача, да, у того же коня, то есть, который восстанавливает <laughs> очень много прочности. И что вот из супер, я тоже здесь не пойму, тоже здесь не написано. Какая фишка будет у этого корабля. Ну, может написано. Так, общая компоновка корабля близка к линкору Vanguard. Энергетическая установка аналогично используемым на авианосцев типа Eagle. Так, ну, какая-то, может, у него механика тоже будет присутствовать. Причина выбора названия. Так, ладно, это, то есть, ну, таких кораблей, да, если причина выбора названия здесь разработчики объясняют, значит, наверное, в реальности такого корабля не было. Ну, по крайней мере, теперь в игре он у нас будет. Ну, расстраивает все таки что я не пойму. Где тут какая-то уникальная механика этих кораблей. Но она определенно должна быть, потому что у всех других супер кораблей, которые у нас в игре есть, да, какая-то присутствует, да? либо там, ну, как у эсминцев, да, у японских там разные типы торпед в бою можно использовать. У советских там это серия залпов, да, или у крейсеров, у тех же там, у линкоров обычно ну, это э, блин, не помню, как называется, но в общем, пристрелка. Может, так и называется. То есть, что уменьшает разброс, после выполнения определенных условий. Ну не знаю, посмотрим, что дальше там с этими кораблями будет. Ну а что с ними дальше может быть? Сейчас оттестируют, настроят и добавят потом в игру. Возможно будет ранний доступ, как часто обычно делается, где да, кому если сильно не терпится и у него есть деньги, он берет просто и покупает. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал, кому понравилось обязательно ставим понравилось, всем удачи, до новых встреч, пока, пока.